Название моей проповеди: "Кто прав, а кто нет". Кто прав, кто нет. Прав нет. Story, Я начинаю с очень смешного старого рассказа. А тем, князь захрим, их вы помните, как два ученика великих учителей Торы шли по дороге и спорили по поводу одного духовного концепта. И их спор был очень горячий. И один сказал, я прав. Другой сказал, нет, я прав. И когда они уже не могли доказать свою правоту, остановились и взмолились Господь Бог, покажи нам, кто из нас прав. И Батколь сказал, то есть голос небес сказал им, прав Хайм. אומר, وما, а Моше говорит, а что, я не прав? Говорит, и голос Небес говорит, и ты, ты прав. אומרים, צודק, צודק, אז, uh, אנחנו, uh, и тогда они сказали, ну если я прав и он прав, как мы продолжаем? להם, и голос Небес сказал, продолжайте спорить. Есть в этом есть какая-то мудрость. Но мы как община должны, должны понять, э, на какие темы мы можем спорить, а на какие этого делать не стоит. И я uh, то, что хочу сегодня, о чем я хочу говорить, о том, что мы согласились вместе со старейшинами общинами, мы хотим обновить uh, понимание наших принципов, во что мы верим в нашей общине. У нас есть принципы написанные, мы верим в один, два, три, это духовные вещи. דварים שikhשורים לי יאחז בן תיהלה אדם בן אנשיים. 1, 2, 3, ואומרים, и есть также принципы отношения человека с человеком во что мы верим и каких принципов мы стараемся придерживаться Alors, теперь, я хочу чтобы вы все открыли пожалуйста используйте священные писания по другому вы не сможете вместе со мной быть первое Коринфянам. Первая Коринфянам, первая глава 11, 12, 13. Из домашних... 11, 12, Ибо от домашних лойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят: Я Павлов, я Аполосов, я Кифина, я принадлежу Машеху. Разве разделился Машех? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Здесь Павел пишет Коринфянам, и он говорит, между вами есть споры. И я не очень люблю эти споры. Давайте продолжим в этом же послании Коринфянам, но мы сейчас... Перепрыгнем на одиннадцатую главу. И прочитаем 17, 18, 19. 1 Коринфянам, одиннадцатая глава. 17, 18, 19. «Но предлагаю ей не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в общину, между вами бывают разделения, чему отчасти верю». Ибо надлежит быть разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. ש... It... אומר, בסדר, викוחים, Здесь мы видим, что Шауль говорит, да, это нормально, что есть споры. Потому что можно выделить между вами более талантливых людей, научить их и понять, кто больше понимает Писание, а кто меньше. В том же послании он говорит в одном месте, что споры это плохо, а в другом говорит, что это хорошо. И я хочу поговорить о видах споров, о чем стоит э, спорить, и это хорошо и здорово, а о чем не стоит, и это очень плохо. И до того, как я зайду в глубину этих мест Писания, я хочу рассказать вам рассказ. Мой сын Яир учится в десятом классе. И несколько недель назад в школе на уроке Танаха был вопрос. Какая разница между рассказом о сотворении человека, мы об этом сегодня изучали, Игорь нам делал толкование, и какая разница между второй главой Бытия и четвертой? Первый, первый и второй. Первый и второй. В первой главе Бытия написано написано, что сотворил Господь человека по образу своему и по подобию. Помните, да? А во второй главе написано, что сотворил Бог человека из праха земного. И посадил, и поместил его в эдемском саду и взял из него и сотворил жену. Обычно, когда изучают эти рассказы, есть такое отношение, что в первой главе говорят о глобальном творении, а во второй главе как будто берут микроскоп, и смотрят очень близко на рассказ о творении человека. Во-первых, есть оправдание такому взгляду. И это вполне нормально. Но правильный ответ. Тот, который сказала учительница моего сына, был другой. Она сказала, что в первой главе рисует вертикаль Отношения или связь между человеком и Богом. Мы Его образ. Мы сотворены, чтобы быть похожими на Него. А во второй главе. Afeq, горизонт. Это горизонтальное отношение. Как ты живой человек шелха, а, относишься к своей жене. Как ты относишься к людям вокруг. И это очень глубокая мысль. И практически а, все, что относится к священному писанию мы должны смотреть э, с двух этих перспектив. Что за связь между землей и небом? И какая связь между людьми, между человеком и человеком? И, к сожалению большому, очень часто мы путаемся есть те сферы, где нельзя спорить. А есть те сферы, где стоит нам спорить. И даже не приходить к окончательному ответу. И мы будем изучать эти места Писания из послания Коринфина.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 или во имя Павла вы крестились. А с кодем коль, есть по аргаша, есть така, такое чувство, что канд, ицель каям викуах, аль дворим руханиим. Здесь, что у этих ребят э, э, в Коринфе, был духовный спор. Они не согласились по поводу определенных теологий. А вали монахну мистаклим, ب... Но если мы посмотрим э, 1 Коринфянам с 1 по 8 главу, и я предлагаю вам дома действительно уделить время, чтобы прочитать послание Коринфянам, мы видим, что здесь есть что-то. Э, и этот спор этот, он не относился к теологии потому что теология Рав Шауля была очень э, простой он говорит я проповедую вам мессию распятого это то что он проповедовал он говорит в той же главе: евреи думают, что я сошел с ума. И также иллинисты думают, что я сошел с ума. Но я вам проповедую только Мессию распятого потому а и у них не было никакой причины äh, спорить по поводу теологии потому что та теология которую шаулем передал была очень простая если мы продолжаем читать первые главы он обвиняет коринфин что они э, оставили пути правды, и у них, была, у них был блуд в общении. И если вы прочитаете пятую главу, там написано, <бенехем> цель он говорит, что у вас такой, э, такой вид блуда, который даже нет у язычников. И вот למה חלק מהאנשים בקורין בקרו? אני שחיACL יש שָׁאוֹל лос они ли кейфа и они том, они а и здесь можно понять почему а, община в коринфинах разделилась и некоторые говорили я принадлежу павлу я полосу я кифи а некоторые говорили а мы напрямую принадлежим сил я объясню кодым коль от кого учились люди в коринфе кому естественно, от, э, развития. от развития веры у евреев. И мы знаем, что в первом веке в Израиле у фарисейского движения в первом веке было два больших направления направление Шамая и направление Илеля и мы очень много есть написанной информации э, споров между учением Шамая и учением Илеля и это совершенно не относилось к теологии возможно были небольшие какие-то теологические споры, но в основном споры были по поводу как людям относиться друг к другу. Например, Илель говорил так, Илель говорил, что нельзя разводиться с женой ни по какой причине, кроме измены. И об этом, кстати, написано в Новом Завете. А Шамай говорит, если она тебе в невкусный суп сделала, выгони ее. Естественно, и то, и то были споры. Но это были споры по отношению человека к человеку. И ребята в Коринфах разделились. Потому что были те, которые были учениками Шауля. И они говорили, да, там есть блуд, но давайте мы на это закроем глаза, все будет в порядке а те, которые услышали учение от Аполоса, говорили нет, нам нужно жестко отреагировать на это. Почему я говорю? Я думаю, что они там, зашли в спор, там, где нельзя было спорить. И Новый Завет, и не только Новый Завет. Очень сильно говорят о отношении человека к человеку. И в отношении того, что происходит в обществе. В Торе есть очень много законов которые такие же законы э, и для нееврейского мира. Uh, украл, э, возмести это. Натата макот, Кого-то ты побил, будешь за это наказан. Есть Всегда есть ответ и суд. по асур и Шауль здесь говорит, нельзя, чтобы у вас в отношении человека к человеку были споры. В одном месте он говорит, если вы хотите досудиться друг с другом, не ходите на суды к идолопоклонникам, сделайте, рассудитесь между собой. Если кто-то следит за тем, что происходит в юридической системе <рес> <рес> <рес> Израиля, Здесь то же самое говорится, не ходите судиться у других народов. Все, что вам, все споры, которые вам нужно решить, решайте в Израиле. И в принципе, невозможно слишком много спорить по поводу отношения человека к человеку. Потому что священные писания и Новый Завет нам заповедуют uh, уважительно относиться друг к другу. Если, uh, если кто-то для тебя сделал работу, заплати ему за эту работу. Если кто-то тебе помогает, будь открыт, чтобы помочь ему. Если вы видите грех, вам нужно относиться к греху, как к греху. Компромисс. не закрывать глаза и не идти на компромисс. Естественно, здесь говорится про горизонтальное отношение. Но во второй главе, во второй части моей проповеди, там, где написано в 11 главе, Здесь говорится только про отношения с Богом о духовных вещах. И Шауль приходит к этому с 7 главы. И он, начал, он начинает говорить про сложные вещи. Он говорит про идолопоклонство. Он говорит, что у нас есть только один Бог и только один Мессия и Скупитель наш. В десятой главе он говорит, как он думает, что нам нужно относиться к закону Моисея. В 11 главе, с 13 стиха, он вдруг начинает о говорить Иша, о покрытии головы женщины. о покрытии головы женщины. И он не просто так говорит покрывать голову или нет, он э, говорит про странный рассказ, который произошел в бытие шестой главе. Вы помните странный рассказ в бытие, когда написано, что сыны Божьи сходили к дочерям человеческим и э, они рожали нифалимов? И тогда Шауль, все что связано с духовными вещами, теологии, говорит хорошо, если у вас есть споры. Он говорит это хорошо, что вы говорите о вещах, которые сложно понять, и каждый приносит свое субъективное мнение. И сегодня мы видим совершенно другую картину. Мы вдруг видим собрание верующих которые закрылись и говорят, только так должны пониматься духовные вещи. Если ты понимаешь по-другому, а ты иеретик, и вообще не принадлежишь к телу Мессии. А то, что связано с отношением человека к человеку, Лидабэр, цодэк, цодэк, Здесь мы говорим, он прав или он не очень прав, давайте относиться к этому так или иначе. Хушев, лавин, Я думаю, что очень важно понять духовный принцип отношение человека между человеком и человеком должен быть очень ясным. Мы здесь видим, ты сделал правильно или нет. И согласно этому мы относимся к этому. Есть духовные вещи, которые очень сложно понять и понять Здесь нам нужно быть очень гибкими. Dvarim, вот здесь вещи, которые мы додумаем да, в нашей общине. Ka, И есть вещи, о которых можно рассуждать, а те, о которых нельзя рассуждать. Духовные вещи. Мы как община, как лидерство, как члены общины. وبשבלנו, דברים, חשובים, для нас есть некоторые вещи очень важны, туда мы даже не заходим. И я хочу сказать, что для нас очень важно верить в действие Святого Духа. И мы, на феврале, у Святого Духа. Хьебрея, שלנו, לנו, מאוד, מאוד и um, неделю назад мы были свидетелями о том, как гости, которые к нам приезжали, э, через них служил нам Святой Дух, и мы видели очень особенные вещи. Và, и были и, люди, которые не почувствовали, не отнеслись к этому. Нет проблем. А, шона, а, а это место, где каждый понимает по-разному, и мы никого не судим. و... И для нас, для э, лидерства общины важно, чтобы просто все приносили добрый плод. Мы в этой общине не спорим э, и не подвергаем сомнению божественность Мессии. если кто-то приходит и понимает по-другому, у меня нет проблем, чтобы ты был здесь. Но ты, мы не дадим тебе говорить об этом. И мы просто надеемся, что в один день, как Кефа, Петр получил это Откровение. Вы помните этот рассказ? Один раз Иешуа спросил своих учеников, что обо мне думают люди? И тогда Петр сказал, ты Мессия, сын Бога Живого и тогда Ишот сказал ни кровь, ни плоти, ни знания открыли тебе это но Отец мой Небесный и мы здесь не спорим и не подвергаем сомнению основы еврейской веры слушай Израиль, Господь Бог, Бог един есть. И uh, для нас, как для еврейской общины, uh, очень ясно и важно то, что написано в Священных Писаниях о особенном призвании Израиля. Но есть столько много духовного материала, о котором вы можете спорить, и размышлять и думать. Вы можете говорить сколько угодно и спорить о том, что вы думаете про характер Бога. А из Вы можете говорить о путях, как Божий Дух действует в сердце о человека, о душе. Вы можете говорить про ангелов и что вы об этом, обо всем думаете. Пожалуйста. это только развивает нас и дает нам возможность изучать и укрепляться. Но где нельзя, чтобы между нами были споры, это когда мы видим, что появляется нужда или какая-то боль или какой-то грех или когда нам нужно сохранять еврейский характер нашей общины, мы очень верим, что для нас нужно ободрять Алию. Потому что Бог нам дал это э, слово ободрения здесь, в Израиле. Shil я хочу сказать что просто на э, в теологическом взгляде Hutsme нашей общины Дворим, эм, басис, кроме четырех-пяти принципов, которые для нас являются основой, которые я уже сказал, остальные вещи могут подвергаться спорам. Ки потому что Священное Писание учит uh, нас о том, что у Бога нет начала и нет конца. И он превыше любой мысли и понимания. Лахшов, Великанест, и он приглашает нас размышлять и э, рассуждать и даже спорить если есть такая нужда но что что касается об отношении человека Шетве к человеку Священные Писания дали нам очень хороший пример нет сплетен если ты имеешь что-то против своего брата или сестры иди и поговори между тобой и братом одними. Нет лжи. Нет, э, приступ, э, нет э, сексуальных, сексуальных грехов. грехов. Эти вещи очень просты. И если мы понимаем их, мы можем выстроить сильную общину и наполненную Святым Духом. И в завершении я хочу прочитать также из послания Коринфянам. Шестнадцатая глава. С 13 тринадцатого по... 14. Как же? Первый к шестой. Первый Я прочитаю. И, про, и просто помните про горизонтальное и вертикальное отношение. Маша Кашур то, что связано между нами и небесами, всегда не будет полного понимания. Потому что Бог велик, а мы просто маленькие люди. А то, что касается отношения между человеком и человеком, Здесь мы очень ограничены в спорах и в толкованиях. Шаулю Мэр, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Я хочу завершить молитву, и давайте встанем. <безопасно hablando> я молюсь, Отец мой Небесный, за общину Шавей Я молюсь за наших гостей. Из-за тех, которые смотрят нас онлайн, Отец наш Небесный ты дал нам духовные принципы, но ты также дал нам э, те сферы, где мы можем углубляться, искать и больше думать. Я молюсь, чтобы ты больше открыл себя нам. Как Шауль сказал один раз, сказал, о небесной мудрости мы говорим с более мудрыми людьми. Помоги нам быть взрослыми в духе, потому что по мере того, как человек приближается к тебе, то больше света исходит из него. Еретим, «Сохрани нас от всяких еретических э, вещей». И «Помоги нам слышать голос Святого Духа, который направляет нас отха, больше узнать тебя, углубиться, почувствовать и даже услышать твой голос» и помоги нам быть инструментами שלך, твоими инструментами בעבודה, в земной работе я молю за нашу общину манхигים, за наших лидеров чтобы дал нам мудрость как управлять проблемами и спорами между людьми и помоги нам ходить друг перед другом в простоте всегда быть настоящими покрывать всякие проблемы любовью останавливать грех и быть быстрыми на то, чтобы помогать в нужде Отец наш небесный. Я молю, чтобы ты укрепил взрослых и молодых. И помоги нам ходить в истине. Во имя Иешуа Мессии. Имру Амен. Аминь.